Всем добрый вечер у нас с вами сегодня 11 августа 11 0 8 11 это у нас поток э, на Это э, мир э, где огромное количество энергии там рай от и очень пробовать астрал и все прочее это у нас на восьмерка это у нас вечность 8 августа Кострома, да, вечность. И 20-21, мы много раз говорили, что это 20-мудрость, 21-счастье. Итак, хочется прям начать с самого главного. Мы были в нынешнем Волгограде, в советские времена в Сталинграде, в до революционные времена в Царицыне. И... Не просто так именно сейчас мы там были, а, еще до отъезда, может быть, ну, за месяц, наверное. То есть а тот поток, который а, шел нам, он шел не только нам, это нормально, потому что а, информация, как мы получаем информацию, да, а, в общем, я предполагаю, что, ну, условно говоря, некие там высшие силы, верховный главнокомандующий. Понятно, что мы можем друг друга не знать, но есть люди, которые делают общее дело, и поэтому информация, получаемая одними людьми, подтверждается другими. Каждый добывает свой кусок, это потрясающе красиво выглядит. Например, какие-то части нам даются, кто-то что-то сделал, вот собрал материал, его выложил, описал. А, и а, мы получаем а, благодаря этому фору по времени, по, по количеству усилий, потому что мы уже можем на это опираться и двигаться дальше. В этот раз была такая же история, и а, попался мне один из материалов, один из не единственных, где говорилось о том, что а, то, что сейчас происходит в мире, а, похоже отображениям на Великую Отечественную войну. На самом деле это не первое событие, где есть отображение, где есть пересечение. Концептуально есть очень много версий, как устроен наш мир, версия, которая просто вот она просто рабочая, то есть по ней можно ориентироваться. Поэтому это концепция, на которую я опираюсь. Она не, не спорит и, и не а, воюет с другими концепциями, но, тем не менее, еще раз повторю, это рабочая модель, позволяющая а, делать прогнозы и опираться на эти прогнозы. Что есть некая форма матрица, которую можно сравнить с такой грамм-пластинкой, на которой записано, вот как, если кто изучал, ткацкий станок Майя, да, который рассчитан на определенный большой очень, с точки зрения времени человеческой жизни, промежуток времени, где зашифровано, закодировано символами весь событийный ряд, который проходил мир. И каждый, каждое лето, где-то находя там есть столбец центральный в этом ткацком станке, и можно делать прогнозы, научившись, ну, научившись разобравшись в этом, в этом ткацком станке, можно научиться... Делать диагностику, какое лето ждет, и по моим наблюдениям, поскольку это очень длинный календарь, гораздо длиннее всяких, чем сейчас в основном пользуются, ну вот астрологические гораздо короче прогнозы, там ну, есть тоже большие циклы, да, 200-400 лет бывают. Этот, этот охватывает тысячелетия, все-таки я помею сказать, что астрологические прогнозы короче и локальнее по масштабу, чем ткацкий станок «Майя». Так вот, если представить себе некое вот это информополе, запись событийная, да, как некую пластинку, то вмешательство, внедрение, нападение будут выглядеть как нарушение целостности мелодии, целостности вот этой самой пластинки, как вот эти затертые бороздочки, как... В детстве, я в детстве слушала пластинки, я помню любимые пластинки, что называется затертый до дыр, где где-то застревала, где-то перескакивала, да, потому что очень много раз воспроизводилась. А если царапина, царапина, да, то это совсем беда, потому что могла вся пластинка пострадать, и в этом месте она либо застревала, либо перескакивала. Вот э, похожим образом можно э, нашу вот событийную матрицу себе представить. И что такое Великая Отечественная война, например, ну, для нашего народа? Вот, сейчас в основном живут те, кто не были свидетелями этой войны, либо были детьми, ну, в основном, да. А, а, а так, в общем, ветеранов осталось очень мало, людей, которые жили при войне, в добрый час они есть, долгих летом жизни, но, в общем, в процентном соотношении в основном тех, кто войны не видел. Уже есть те, которые ничего не знают, там, про Афганистан, про 80-е, там, да, про про Чечню, да, есть поколение уже достаточно взрослых людей, которые а, толком, ну, это все, все прошло мимо них. Тем не менее, да, эмоционально, энергетически а, состо... ощущ... связь, самое сильное событи событие, а, это Великая Отечественная война на данный момент. Такое количество боли, такое количество освобождения духа, пробуждения духа, да, а, до сих пор меня поражает, понимаете, когда-то лет, может, там, 5-7-10 назад, достаточно часто я куда-то приезжала, и один из запросов был, это э, отпускать души где-то с каких-то, ну, руин, э, с, с боев, там, с кладбищ. Иногда с неожиданных каких-то мест, как, например, в Египте, когда мы поехали на так называемую египетскую ночь, и вместо того, чтобы там плясать, танцевать, бегали по опаленным, оплавленным холмам, под которыми находится мой любимый, мой любимый термин «остатки белых городов», и отпускали души, огромные гигантские души, очень медленные души, потому что они большие, отпускали. Что я хочу сказать, вот кто был в... Симфероп, в Севастополе, и там много неупокоенных душ, моряков, погибших за Родину. Я им предложила уйти, они сказали, мы здесь знаем, что делаем, мы здесь стоим стражами, и враг не пройдет, потому что мы, не воплощаясь, духом своим охраняем Родину. Вот такое же точно ощущение, очень ярко, мы сейчас пережили, ощутили, в нынешнем Волгограде, но хочется называть его Сталинграде, а, город э, просто весь, это огромная братская могила, точно я думаю, ну, до сих пор неизвестны все потери, до сих пор во время строительства где-то какая-то техника что-то копает, находит тела, которые не учтены или пропавшими без вести числились, или где-то там, это может быть фашисты, которые ну, тоже где-то не учтены, их постоянно, постоянно, захоронения регулярно. На Мамаевом кургане мы были, мы были, там три захоронения большие, там десятками тысяч людей в одном месте захоронены, где-то в одном 24 тысячи, в другом 18. Так вот, самое свежее кладбище как, как раз собирают из останков, которые находятся вот в мирное время, как бы случайно, там или поисковики где-то сознательно находят, а, там уже, по-моему, 21 тысяча на данный момент в этом захоронении, и их продолжают находить. Так вот, а, там даже мысли не возникало, какую-либо душу предложить отпустить. Те, которые захотели уйти на воплощение, они ушли. Те, которые не захотели, стоят с толпами Духа, охраняя нашу Родину, охраняя наш, нас, наших детей, наших внуков, от напасти любой, от любых, в какой бы форме, в каком бы виде, изнутри или снаружи бы эта нечисть не пришла, стоят стражи, великие духом, и я была счастлива, что с нами были дети, которые прошли вот этот мистериальный проход к ногам Родины Матери с самого низа, прочувствовали, ощутили этот подвиг, который совершили наши предки. Воистину, это одно из э, чудес России, где все живое, настоящее, везите туда детей, это того стоит. А, о чем сегодняшний эфир? Вот я начала, да, про информационную матрицу и э, про Сталинградскую битву. А если, э, повре, то есть, как бы вот этот всплеск, энергоинформационный всплеск, это сильное событие, оказавшее влияние на эту матрицу. И когда мы, когда, моя версия, да, что когда, ну, допустим, русский народ попадает в энергетически, эмоционально близко похожую матрицу по напряжению, по нагрузке, то начинает работать программа, которая развернулась энергоинформационно, энергетически, эмоционально, духовно, именно вот в Великую Отечественную войну. И если посмотреть, где мы сейчас находимся, когда было там нападение фашистов, первое, да, это если в прошлый раз это было у нас лето, 22 июня, сейчас, конечно, у нас один товарищ, который ССС, и который рулит одним из главных городов, не будем его, как это сказать, пиарить, да, вот, 22 июня этого лета тоже позволил себе выпустить указ, похожий на акт о нападении на мирное население, то э, первоначально вся эта история это у нас началась, по-моему, в февральских вратах, да, когда первый раз нам объявили, да, посидите дома недельку, ничего страшного, вот э, и будет нам счастье. Ну вот уже сколько, полтора лета нам счастье все идет. А, так вот, друзья мои, Сталинградская битва, это а, официально с 17 июля 42 по 2 февраля 43 а, что начал 17 июля подступили войска к Сталинграду, а, бомбежки жуткие совершенно, просто а, бомбили страшно, а, вот, в панораме, в Сталинградской панораме, которая находится рядом с домом Павлова, там есть интерактивное, низкий поклон, кто это сделал, интерактивное пано, показывающее вот события, что происходило с городом. Более двух тысяч боевых вылетов-бомбардировщиков утюжили город непрерывно. Людям некуда было спрятаться, горело, взрывалось просто все. Причем летали с этой стороны, с этой, вот по очереди, вот так вот. И уничтожение страшное практически не сохранилось, почти ничего из, из, из домов, да, в основном это все восстановлено, несколько буквально зданий или там какие-то островы, фундаменты, все, что сохранилось после этих бомбардировок. Еще раз, началось это 23 августа 43-го лета, 42-го, извините, а битва закончилась 2 февраля 43-го. Все знают, но я повторю, что Сталинградская битва – это переломный момент. До этого крупных побед а, советской армии не было. Это генеральное сражение, которое по кровопролитности практически ни с чем не сопоставимо. То есть а, таких огромных потерь, сейчас я даже, может быть, а, зачитаю. Да, безвозвратных потерь, а, умершие, а, убитые, умершие в госпиталях, пропавшие без вести... А, от вермахта э, около 300 тысяч и плюс еще союзники, то есть полмиллиона и приблизительно столько же у нас. Если считать немцев э, с союзниками, то у них в районе полумиллиона официальная потерь, возможно, больше, потому что приписки никто не отменял, тогда они тоже были. Хотя, говорят, немцы все считали, они считали, но как и сейчас свою пользу. Вот, у нас полмиллиона э, человек, так, так, так. Да, да, сопоставимое, одинаковое приблизительно, даже у нас немножко меньше, по официальным данным, потерь в населении, в войсках. Сами экскурсоводы говорят, что, в общем, не был этот узел таким прям гиперважным, то есть это не доступ к бокинской нефти. Да, тут перевал, еще что-то, Волга, но к Волге можно было подойти в других местах, транспортные задачи можно было тоже решать по-другому. То есть, почему? Но ну, есть версия, что, знаете, Сталин, имя Сталина, Сталин – верховный глав, главнокомандующий, уничтожить Сталинград – это уничтожить Сталина и уничтожить, ну, как бы, уважение веру э, советского народа. Э, возможно, но э, мне больше улыбается версия э, такая эзотерическая, да, про ананербе, э, про поиск силы и про то, чем на самом деле является э, Сталинград. Мы э, смотрели с точки зрения архитектуры, энергетики, истории, да, что же, потому что почему Царицын стал Волгоградом? Потому что Царицын был полностью практически уничтожен, там что-то там землетрясение, там пожарище, что-то, значит, случилось, решили переназвать там потом в советские времена Волгоград, потом Извините, Сталинград. Сталинград тоже практически был полностью уничтожен. Вот. Так, сейчас я что-то исторически, простите, меня запуталась немножко, но мы насчитали три уничтожения, возможно, я еще считаю допотопное, да, или потопное уничтожение, которые, вот эти громадные структуры, которые там есть, которые уже во времена Царицына знали, не знали, неизвестно. Что мы поняли? Достоверных данных по истории города практически нет. Чем объясняются математически, логически такие жуткие бои именно за это место, непонятно. Тот же Мамаев-Курган брали по многу раз, каждый раз с человеческими потерями. Ну да, это высота, но кто был в Сталинграде, она не такая уж большая высота. Понятно, что она нужна во время военных действий там, для обзора, но в общем там много, что покрытым раком, даже Великую Отечественную войну. Когда мы приехали, посмотрели, да, под э, Сталинградом, под Волгоградом гигантская энергоструктура. А, в интернете есть информация об этом. А, источник Техдансер, он пишет про атмосферное электричество, про а, устройство допотопных городов. Вот там можете посмотреть а, вот эту информацию. А, мы, мы смотрели локально, телом, душой, вот как это чувствуется, как это как это ощущается, как это видится. Вот. И, а, -э, значит, про матрицу, да, про матрицу. Наша версия, что на данный момент, вот а, мы, как а, русские, живущие на своей земле, а, мы находимся а, в точке, а, где-то, значит, если у нас 23 августа началась бомбежка, то приблизительно, наверное, я бы сказала, наверное, -э, октябрь-ноябрь когда началось контрнаступление. Представьте себе, до этого были только э, отступления, да, поражения, огромные потери. И э, вот начинается контрнаступление. Успешного глобального опыта еще, еще нет. Вроде бы есть все возможности, вроде бы остановили. Меня поразило, что э, даже когда город был захвачен фашистами, там были зоны, которые контролировались э, НКВД, подразделениями НКВД, куда фашисты не добирались. Потом они все-таки доутюжили, но долгое, почти все время были территории, которые не были захвачены фашистами. А, и вот представьте себе, нет еще такого гипер... Вот знаете, вот прям, чтобы вот понятно, что все, вот эта вот а, махина черная отступает. Позиционные какие-то, да, небольшие... А, другого масштаба, где-то что-то, противостояние подкатывало, откатывало. И, и вот начинается вот это контрнаступление, и оно оказывается успешным, да, до 2 февраля. А 2 февраля – это а, врата, врата, врата, врата вечности, а восьмерка – это у нас вечность, да, то есть а, во врата вечности Сталинград, Сталинградская битва была завершена, Армия была взята в кольцо Паулю сдался, да, и Сталинградская битва закончилась разгромом фашистских войск. Да. Дальше была Курская битва, которую уже все знают. После нее наша армия уже поражений, насколько я помню, не знала. Да. То есть мы уже шли вперед-вперед-вперед до Берлина и дальше если это переложить на ту событийную ситуацию, в которой мы с вами находимся. Вот сейчас затишье, мы же понимаем, почему затишье, не потому что лето, а потому что выборы. А, что будет после выборов? А, вариантов много. Тот же самый техдансер свинтил с информополя, написав о том, что, ребята, все, вы пропустили все возможности, и теперь ждите, когда отключат интернет. Если отключат интернет, значит как бы это без мата-то сказать? В общем, что-то очень нехорошее не только приближается, а уже происходит. Говорю все на аннигиляцию. И я считаю, что то, что сейчас у нас сегодня, еще раз повторю, 11 августа, и сейчас уже мы находимся в позиции, если мы вот временные рамки там, да, точно, то есть если была бомбежка в 23 третьем. 23 августа, а мы находимся в 11, и мы находимся позже по времени. С опережением идет поток, и по этому потоку на данный момент начало перелома, первые победы уже произошли. Уже очухались, перегруппировались, накопились силы. Кто, кто решающее, решень, решающее значение имел в Сталинградской битве? Сибирские полки были тихо, незаметно для врага. Говорят, что действительно не, ну, неожиданностью это было. Да? Сибирские полки хорошо одетые. Тепло одеты. Если вы знаете, фашисты были плохо одеты, потому что они рассчитывали на Блицкрик. Есть версия, что Гитлер запретил э, подвозить теплую зимнее обмордирование для того, чтобы сражались аки-львы. Ну, э, наверное, все видели фотографии, видео этих львов, которые э, были захвачены с обморожениями, э, непонятно чем закутаны. И наши сибирские дивизии, э, кровь с молоком, ребята крепкие в хорошей зимней теплой одежды телогрейках валенках, все как положено и если посмотреть, да, то это некая сила такая крепкая, здоровая возможно, та же, та же самая сибирская вот, которая в нужный момент вступает и совершает перелом в, в, в битве и начинается наша Контрнаступление победоносное, да, до победы еще время. Есть разные прогнозы, кто говорит лето, кто говорит два-три, ну в общем, разные, не будем сейчас об этом говорить. А, есть разные прогнозисты, которые, опираясь на отличные концепции, говорят о том, сколько надо потерпеть, пока все будет хорошо. Вот еще раз, да, что я хочу передать, вот этот поток ощущения от людей, когда все уничтожено, огромные потери человеческие, ни одной победы еще до этого, а это середина, даже, ну, уже перевал вторая половина, а, то есть уже больше лета война, и все это лето, потери, поражения территории, людей а, и так далее, техники, и первый раз, было сделано что-то такое, на что мы обратили внимание, что очень много таких слов, что мы смертные смогли вот эту остановить фашистскую гадину. И а, у нас в группе был один а, парень, молодой мужчина, который сказал, а, а с кем мы воевали? Почему все время идет речь о том, что мы смертные, а они кто? Хороший вопрос. А, я могу только сказать, что кто был в Волгограде, там Мамаев-Курган, эта экспозиция состоит из нескольких уровней. Каждый уровень имеет свое конкретное мистериальное значение. И если родина-мать является вершиной, то пройти к этой вершине строго через определенное состояние. Там есть такой длинный бассейн, который открывается за солдатом. Экспозиция в центре, в центре бассейна находится... Солдат, который из последних сил защищает родину мать. И э, следующий уровень э, бассейн, около которого шесть скульптур. Так вот, крайняя скульптура это два бойца: один э, выбрасывает, замахивается свастику фашистскую, да, а второе, второй э, убитую удушает гидру, э, гидру, э, змея. Ну, наверное, все представляют, что такое гидра. Вот, и если вы вспомните, почему говорили фашистская гадина, ну, то есть вроде бы оскорбление, но гады это э, эти по -по ползущие, гады это наги, да, змеи всякие, вот это гады. С кем мы воевали? А, понятно, что мы воевали с людьми, только ли с людьми мы воевали? Кто инициировал, кто управлял этими людьми? Когда мы там в Сталинграде копали информацию, вообще все, что можно а, о происходящем, обратили внимание на то, что а, а, выжившие, уцелевшие немцы, вы помните, да, что в частности те, кого взяли в плен а, именно в Сталинграде, они потом строили вот эти дома, расчищали дороги, то есть сколько-то времени они в плену отрабатывали те разрушения, которые причинили много-много воспоминаний немцев, которые прошли, а, в, в, воевали на нашей территории. Очень часто встречается такая формулировка, что как будто они не помнят даже, что они делали, как будто это были не они. То есть вот они жили, жили, жили, потом что-то происходит, какой-то период жизни они а, ну, делали, не понимая, что они делают, то ли спали, то ли что-то с сознанием происходило, потом а, наша победа, и вдруг они осознают себя, и говорят, вот вы тут вот, убивали, насиловали, грабили там. А, мучили, а он стоит, смотрит, и а, ш, что это было за воздействие. А, еще раз повторю, какая сила стояла за фашистами? Юридически мы все знаем, да, это там а, соци, национал-социалисты, партия национал-социалистов, пришедших к власти, она подогревалась, а, в частности, американскими а, шифы, те же самые Ротшильды Рокфеллеры и э, предки Буша тоже участвовали в, в том, чтобы привести и профинансировать успех Гитлера, национал-социалистов. Мы это знаем, это понятно, да? Но можем сказать Бильдербергский клуб, можем сказать, э, как это сказать, тайное правительство. Это все очевидно. Почему тогда есть вещи, много мистического в этой войне, и а, вот эти воспоминания, они тоже а, выглядят так, как будто бы, ну, можно опять сказать, что, например, они таблетки какие-то принимали, там, люфтвавцы точно совершенно были на а, стимулирующих таблетках, фактически на наркотиках. Это широко известный факт. А, вот, что было с, там, с пехотой, с остальной армией, можем только предполагать. Но есть факты, есть воспоминания о том, что Люди говорят, что мы не понимаем, как мы могли это сделать, как будто бы это был не я. И, в общем, э, то есть, когда людей выключила, они э, вернулись ровно к той позиции, они, э, то есть отсутствует эмоциональное соучастие, да, как будто бы. Можно сказать, что это попытка уйти от ответственности, но представьте себе, что человек в таком проучаствовал, он пытается осмыслить, что с ним было. Я думаю, что таких людей было много. А, и а, поэтому сила, которая, мы же сейчас понимаем, что это там не наше правительство, не Попова. Ну да, Попова там а, ей дали какой-то достаточно серьезный карт-бланш, но это только исполнители. А, поэтому ей по, понятно, что это происходит во всем мире и что это никакому человеку, по большому счету, человеку это не надо. Это надо чему-то или кому-то другому. И Основная тема сегодняшнего эфира, кроме того, что, ребята, съездите в Сталинград, не пожалеете, это того стоит, особенно свозите детей, основная тема – это то, что начался великий перелом. Судя по времени, он будет длиться, я предполагаю, например, ну, как минимум до зимы, если мы говорим с опережением, да, то есть, в принципе, это вот в ближайший он уже начался, и мы видим это по Франции, по вот этим всем восстаниям, да, вот, и э, несколько месяцев вот этого контрнаступления, когда, может быть, еще непонятно, чья берет, вот, но все прогнозы говорят о том, что берет наше. Все хорошо, наше дело правое, победа будет за нами. Мы очень хотели спеть э, там в Сталинграде, в Волгограде песню «День Победы», но не пошло немножко рановато. Спокойствия вам, мудрости, внимания к своему состоянию, к своим реакциям, чтобы не соучаствовать в тех манипуляциях, прокачках. Сейчас немножко все подуспокоилось, еще раз повторю, дело идет к выборам. Но это что тут месяц остался. Будьте бдительны, будьте внимательны. От каждого из нас зависит, какое будущее ждет нас и наших детей еще раз повторю наше дело правое победа будет за нами с вами была Людмила Осипова канал Еснополя всего доброго до новых встреч угу. нормально да, угу. так что-то я на кнопочку нажала но по-моему он продолжает показывать да. Не, не получилось у меня. Я на, на крестик вроде нажала.